Всем привет! Итак, чего нам не хватало для полного счастья на отдыхе? Так это шатра. И решили мы приобрести китайское чудо под названием Cool Walk 268D. Шатер кемпинговый шестиугольный. Размеры его 420-385 на 236. 236 высота. Остальное пока непонятно. Ну ладно, шутка. Приобрели мы его где-то полгода назад. Активно использовали и можем поделиться опытом, что он из себя представляет, какие есть плюсы, минусы. Стоимость, кстати, была 320 рублей, сейчас мы не знаем, белорусских рублей. Тип каркаса внешний, материал каркаса сталь, геометрия шатровая, вес 10 килограмм. Вес мы установили 12 килограмм по факту. Но проверим. А, и водостойкость тента 3500 миллиметров водного столба. Приступим к распаковке. Итак, комплектация. Мы имеем сумку. Из обычного материала, не прорезинено, ничего. Имеются застежки на ней. Размеры 105 см в длину, 25 см в ширину. В этой сумке, когда мы ее получили, еще внутри лежал каркас. Но, по всей видимости, сумку упаковывало три китайца, поэтому у нас сложить ее в полном комплекте не получилось. Мы-то вдвоем. Так что храним отдельно. Скрываем сумку. Аккуратно, чтобы не заживала ткань. Имеем колышки. Маленькие, примитивные, ничего особенного. Ткань, как мы видим, зеленого цвета, это уже хорошо. Кроме ткани у нас в сумке больше ничего нет. Ну и сам каркас. Он у нас в отдельном чехле, увесистый. Как мы видим, стальной. Ну, крепкий такой, на ощупь. Будем устанавливать? Собираем дуги каркаса. У нас есть дуги, которые короткие. Их необходимо склеить, собрать, состыковать вот с такими дугами, которые имеют изогнутый вид. Собираем по очереди все. Может, поможешь? Ну, конечно, давай. Погреним немножко. Так. Дальше у нас есть дуги, которые внутри скреплены резинкой, наверное, веревкой, резинкой. Их необходимо тоже собрать здесь все полегче сразу понятно да. да здесь кстати внутри трос надежно да трос надежно просто их соединяем готов после того как мы подготовились можно устанавливать наш шатер значит ткань ткань жетра ищем середина. она у нас должна быть где-то вот так антон ну, где направляющий нет, не центр нет вот центр вот центр там где сходится для того, чтобы вставить дуги, специальные, для отведенной ткань для этого. Вот этот центр. Сюда мы вставляем наши изогнутые дуги. заранее подготовленные дуги. По очереди. Оп, и чтобы не потерять, сразу берем уголочек наш и фиксируем. И по кругу занимаемся интересно. Да. Ну я хочу сказать, что эта конструкция очень удобна, потому что вполне реально одному поставить этот шатер не спеша. грубо говоря, крышу нашего шатра. Да, последний остался? Да. Вот. Так. И фиксируем маркушечку верхушечку нашей крыши специальными шитыми стяжками все кристаллина на месте дальше будем ставить стенки шотра для этого у нас самые длинные предназначены люди в принципе можно приподнять mm -hmm. и по кругу ничего не случится а довольно они боятся, что-то что отвалится. На конце здесь выбирает такой уз, который, собственно, амортизирует и держится трубка внутри. Чтобы да, не выскакивало. И можно постепенно поднимать. И осталось последнее. Да. Прям паук получается у нас. Пока некрасивый. Так. Дальше Так, не повторяйте наших ошибок Вот эти вот завязки Сразу завязывать не нужно Сначала нужно вставить дуги В, в... основании э, Дуги есть отверстие Да И внизу шатра Есть такая специальная На кольце Штучка Ну, направляющая можно назвать ее так. Да, ну, в палатках такой же принцип надо их вставить в это отверстие внизу. и по кругу проделываем, проделываем. все как только Резаем, будем фиксировать. Ну, разве... ну надо зафиксировать чтобы ветром не сдуло кошки прямо Вставляем в кольцо в железное и фиксируем. Ну а после чего тент привязываем к дугам вверху, а на остальном есть у нас такие застежки. Мы их просто защелкиваем на дуге В комплекте также идут оттяжки, ткань приятная на ощупь, несмотря на то, что китайская, но качественная. У шатра есть юбка, что очень хорошо не будет затекать вода внутрь, через юбку. Но вас это все равно не спасет, потому что все протечет сквозь швы еще для других целей не только для воды очень хорошо помогает чтобы в шатре не появлялись летающие насекомые насекомые да а если пляж то можно песочком присыпать тоже дополнительно крепление в нашем шатре дополнительно закрываются окна дабы не попадал дождь ветер можно закрыться наглухо и переждать с ним погоду ну, я так. думаю это очень удобно чем что-то есть шатрик, который не имеет этого угу. и приходится что-то выдумывать поэтому здесь это очень хорошее решение вот так это вот работает можно защититься от солнца тоже И застежки если погода позволяет можно все шатра предусматривает ход с двух сторон, противоположных друг от друга. Входная дверь у нас закрывается молнией, вверх и в сторону. Конечно, может не самая удобная дверь, потому что закрывается и вдоль и поперек, как говорится, но возможно это поможет вам избежать попадания насекомых в большом количестве. Но мы, как правило, Используем только одну дверь. Вторая у нас всегда снизу застегнута. Ну, вернее, одну половину двери. Да, сейчас покажу. Вот, кстати, можно двери тоже зафиксировать. Оттяжками боковыми, да? Да. И будет постоянно открыта, если нет необходимости открывать ее. И закрывать. постоянно закрывать. А у нас получилось сделать так, чтобы вот одной рукой... Закрыть-то можно здесь, да, это не проблема, потому что сверху натянут ткань. А снизу немножко расслаблено, и одной рукой никак не получается она дергать. Открыть. Угу. Да, ну, мы вышли из этой ситуации так. Берем резинку обычно через нижнюю собачку. собачку. И при помощи колышка. Она сейчас резинки, просто мы пристегиваем все это к земле одна сторона у нас фиксируется и одна рука у нас открывать дверь получается без проблем Ну вот эта вот нижняя часть отстегнута всегда угу. То есть, открыли, зашли и закрыли. закрыли и таким же макаром не надо двумя руками придерживать я считаю, что это очень хороший вариант для того, чтобы беспрепятственно и быстро вот, ребята, но ну это просто сказка. Здесь места очень много. Ну, во всяком случае, достаточно для того, чтобы разместиться. Человек 8, я думаю, здесь поместится легко. очень даже легко. И мы определились с размерами. Высота, как и говорили, 2,35. Да. То есть мы здесь находимся по этому шатру и Свобода. потолок на голову не давит, не упираемся нигде. Расстояние от дверей до дверей у нас 385 сантиметров. И самое большое расстояние у нас 420 сантиметров. Получается, что лучше всего столы уставлять вот так вот. Ну да. И соответственно рассаживаться по бокам. по бокам. И это будет, наверное, оптимальный вариант, потому что места хватит для того, чтобы сидеть комфортно. Ну что, все прекрасно, шатер стоит, москитные сетки, он большой, большая компания может разместиться. Но ну, а как же минусы, скажете вы? А минус есть, и он очень большой и для нас критичен. Это швы, несмотря на то, что они проклеены, они просто безбожно текут, вы сейчас сами это все увидите. А вот здесь протекает по шву, и поэтому сетка у нас мокрая. шатер поступает вода. Ткань не пропускает. Течет шок. Хотя они должны быть проклеены. Ребята, сейчас просто ливень, просто ливень. Мы находимся в шатре. Чтобы вы понимали, на улице ну, там просто ливень. И шатер по швам, он вот здесь вот, все пропускает по швам. Соответственно, течет по сетке. Ну, очень сильный ливень. Может, они крайне редкие такие? Ну, и здесь тоже. Вот они хотя бы проклеены, швы. И даже сейчас, вот если посмотреть, они проклеены липкой лентой но она уже отошла вот сколько раз мы его уже разлаживали, были дожди и он течет для себя мы выработали стратегию как мы будем делать но пока не приступали скорее всего мы покроем швы жидким полиуретаном как обработана наша палатка с которой мы выезжаем ну, речь идет про алтай а она не течет постараемся решить этот вопрос и в данном шатре, поэтому если вы его приобретаете, готовьтесь к тому, что если попадаете в дождь, она будет течь не сразу, но в хорошем при хорошем дожде она потечет у вас ого как хорошо. И все-таки для чего мы приобретали шатер, дабы был какой-то комфорт, то есть у нас здесь пространство защищает нас не только от насекомых, там погоды плохой, но и создает какой-то уют. Личное пространство. Личное пространство. И это очень важно. Поэтому приобретайте шатры. Это очень классная штука. Да.